Всем привет! Это сайт drpalbook.ru и в этом видео мы рассмотрим модуль параграф. Модуль параграф позволяет создавать лендинг-пейджи, позволяет создавать страницы с различными материалами на странице. Примерно это выглядит вот таким вот образом. Естественно, модуль параграф позволяет только править эти материалы, вводить их на страницы, но стилизовать вам придется их все равно самим. Позволяет выводить различные типы материалов, не только текст, различные слайдшоу веб-формы и различные блоки. Давайте рассмотрим, как он работает. Модуль Paragraphs можно скачать на сайте turpalbook.ru. Качаем и устанавливаем его. Я уже его скачал и установил. Также помимо модуля Paragraphs поставьте Paragraphs Demo. Он создаст уже готовые параграфы. также от параграф с демо и теперь давайте вводить эти параграфы для этого нам нужно добавить тип материала сам модуль параграф с демо уже добавляет различные параграфы типы параграфов которые мы можем в дальнейшем использовать для этого нам нужно добавить тип материала например назовем его landing page И нужно будет добавить поле ⁇ Параграф ⁇ Называем называемый параграф. Также для установки модуля ⁇ Параграф ⁇ вам потребуется модуль Entity Reference Revisions. Его можно также скачать на сайте Terpow.org. Вот этот модуль. Просто скачивать и устанавливать. Теперь давайте вернемся к созданию нашего поля. Создаем тип ссылки «Default». Оставляем выбранными все типы материала. То есть, если мы выберем какой-то отдельный из них, то будет доступен только эти два типа. Если мы снимаем все галочки, то доступны будут все типы. Нас это, в принципе, устраивает, чтобы были доступны все типы. Теперь, когда мы будем создавать тип материала в «Landing Page», мы сможем вводить различные типы на странице, То есть можно добавить например, изображение и текст. После этого добавить еще одно изображение и текст, например, с описанием. Или выбрать просто другой тип параграфа, например, просто изображение, и загрузить много изображений. Типы параграфа также расширяемы. Мы можем добавлять любые типы параграфа. Давайте сохраним. Как я говорил раньше, вам придется стилизовать все-таки все самим. То есть параграф позволяет вам вводить различные типы параграфов на странице, различные медиа. Возможно, это будет YouTube видео, но при этом вам все равно нужно будет добавлять стили самим. То есть стилизовать придется. После того, как это все будет выведено на странице. Давайте добавим новый тип параграфа. Назовем его слайд-шоу. Мы будем использовать слайдер для этого типа параграфов. Добавляем поле «Картинок». «Изображение», выбираем. Выбираем неограниченное количество изображений, чтобы можно было хоть сколько загрузить картинок в наше слайд-шоу. И сохраняем. Я уже установил модуль «Flex Slider». Вам тоже нужно будет его поставить, чтобы сделать слайдшоу на странице. Вот этот модуль, FlexSlider. Он ставится достаточно просто. Нужно поставить этот модуль и модуль Libraries. Ставите Libraries API модуль. Называется он Libraries, но в тайтле написано Libraries API. Когда вы его скачаете... То вам нужно будет закинуть еще в библиотеку Flex Slider. Я положил ее в папочку Libraries. Закинуть нужно библиотечку Flex Slider. Подробно о том, как устанавливать этот модуль, можно почитать прямо в Redmi этого модуля. Здесь все подробно написано. Библиотеку нужно, можно скачать с GitHub. Clone and Download, Download Deep. Все достаточно просто. Просто включать этот модуль. Также еще нужно будет включить модуль FlexSlider Fields чтобы можно было в типе материалов, параграфов, добавлять слайдшоу для поля, как видит поле. Вот этот модуль FlexSliderFields. Ну, еще лаберис надо было включить. Вот видите, FlexSlider и лаберис. Теперь мы можем добавлять, вводить поля, как слайд Вот мы добавили поле параграф фото Тип поля изображения Заходим в управление отображением Это у нас параграф тип слайд-шоу Выводим формат слайд-слайдер Ну и вводим, каким образом Какого размера будет у нас изображение Обновить так. Стиль изображения у нас будет большой Это дефолтный стиль изображения Никаких новых стилей я не, не добавлял еще. Теперь мы можем, когда создаем landing page, выбирать наше новое слайд-шоу. Тип параграфа. Давайте на зайдем в наш созданный уже ранее landing page. И добавим слайд-шоу. Добавляем слайд-шоу, загружаем изображение и сохраняем. Надо заполнить альт-тексты. Отлично, теперь у нас есть слайд-шоу на странице. Единственное, у нас неправильно отображаются стили, но в принципе это все дело поправимое с помощью CSS. -а. Вы можете также использовать другой, другие плагины, другие модули для слайд -шоу. В описании к уроку я добавлял Gallery -форматор. он опять же в 8 версии Drupal не так хорошо работает, как в 7 версии. Ну, в принципе, есть Dev-версия, и она рабочая. Также есть дополнительные модули для модуля параграф, расширяющие возможности. Но пока они есть для седьмой версии. Для восьмой версии они, возможно, скоро выйдут. Пока есть только основной функционал возможности добавления различных параграф типов к вам в ноды. Вы можете почитать Related Modules различные для создания например, Edge создает лендинг пейджи от края до края, то есть растянутую на всю ширину как это мы смотрели в примере вот в этом примере вот видите этот модуль Edge позволяет растягивать от края до края ваш лендинг пейдж также есть различные Entity Background, который позволяет создавать вам картинки с эффектом параллакс и различные другие параграфы пак, например. Как вы можете заметить, параграф очень удобен для контент-менеджеров. Вас не нужно добавлять различные блоки на странице, не нужно их управлять разли из различных мест. Все достаточно просто управляется на форме редактирования ноды. Ну и как я говорил раньше, вам все равно придется написывать стили. Используйте модуль параграф, делайте хорошие сайты на Drupal. Подписывайтесь на мои видео.